Алиса, приездом! Привет, Андрей! Привет, друзья! Мой формат возвращается к вам с очередной интересной историей. Алиса, а что это за музыка? Кажется, что то знакомое. Это «Марш Красной Армии». Его написал наш татарский композитор Салих Сайдаши в 1929 году. Уже более 30 лет встречает и провожает фирменный поезд «Татарстан». Говорят, что Сайдашев не сразу согласился написать это произведение. Считал, что марш – это не его жанр. Рассказывают легенду, что родственник Сайдашева запер его в комнате и не выпускал, пока марш не был готов. Талантливый композитор справился за три дня. Да, такой шедевр за короткий срок. Представляю, как в начале прошлого века приезжали в Казань ребята нашего возраста, чтобы научиться творческим профессиям. Потом они становились известными музыкантами или артистами. И каким был их творческий путь? Об этом мы и расскажем. Это старинное здание – самое музыкальное место города. Здесь находится Казанское музыкальное училище. Ему исполнилось 115 лет. Училище несколько раз переезжало, но сейчас снова здесь. Будущим театралам советская власть отдала здание Александра Чемесовской богадельни. Вначале у артистов были необычные соседи. Первый этаж занимала ветеринарная клиника. Сегодня все здание служит театральному искусству. Я поняла. Татарский театральный техникум появился почти сто лет назад. С 1930 года здесь вместе с артистами стали учить художников и музыкантов. Здравствуйте! Здравствуйте! Какие экзамены сдавали абитуриенты, чтобы стать студентами театралы? Первое испытание это стихотворение Басня Проза. Первый тур. Кто переходит на второй тур, дальше идет вокал и пластика. И на третьем туре творческими заданиями педагогов комиссии. Выпускники училища работали только в Казанских театрах. Выпускники училища работают вплоть до Омска, от Риги до Кто-то у нас работает и в Петропавловске, и в Камчатском. Спасибо большое. В Казанском училище начинали свой творческий путь более тысячи артистов. Надеюсь, я встречу кого-нибудь из них в театре. Пока не очень получается, но я буду стараться. Советская власть делала все, чтобы приобщить людей к музыке. Даже на селе проводились концерты, выступали известные татарские музыканты и певцы. В Казани и районах Татарстана открывались детские музыкальные школы и кружки, не только для детей, но и для взрослых. К 60 году в Татарстане было открыто 22 музыкальной школы. Вся музыкальная культура зарождалась в тенах этого училища. В этом училище могли поступить молодые таланты и деревень татарин. Представляю, как в этом классе... Будущие известные композиторы точняли свои первые произведения. На втором этаже располагались квартиры многих выдающихся педагогов. Очень часто занятия не заканчивались даже вечером, а превращались в домашний концерт. В здании общей образовательной школы в селе Большая Отня спектакли тоже проходили в домашней обстановке что один год назад учителя школы сами ставили здесь первый спектакль. Не просто было быть артистами передвижного театра. Чтобы встретиться со своими зрителями, они шли пешком в десятки километров и даже реквизиты с костюмами на себе несли. В 2011 году сельский театр стал государственным. Я давно хотела попробовать себя на сцене. Нужно поискать любительский театр поближе к дому. Для Назиба Жиганова музыка была смыслом жизни, и он многое работал для достижения своих результатов. На его счету 17 симфоний, 9 опер и 3 балета. Его музыка продолжает жить. Детство и отрочество Нагиба Жиганова прошли в детском доме Уральска. Он сам, по слуху, научился играть на пианино. В Татарский техникум искусств будущий композитор поступает лишь со второй попытки. Спустя несколько лет талантливая студента защитит Московскую консерваторию сразу на третий курс. В память о заслугах Назиба Жиганова был открыт в мемориальный музей. Здесь все так, как было при жизни композитора. Все вещи подлинные. Думаю, эти клавиши еще помнят руки мастера. Не буду к нему прикасаться. Чтобы вспомнить о Назибе Жиганове, достаточно просто посмотреть на небо, ведь его именем названа одна из малых планет в Солнечной системе. В 1935 году студент третьего курса Московской консерватории Назиб Жиганов начал работу над своей первой оперой «Качкун» «Беглец». Это произведение стало его дипломной работой оперы «Беглец» открыл свой первый сезон Татарский Государственный оперный театр в 1939 году, но своего помещения театр не имел. Премьера прошла на сцене Большого драматического театра. Сегодня здесь театр имени Качалова. Это роскошное здание театра открыло свои двери в 1956 году. Спектакль – это ведь не только режиссер и артисты, это труд огромного количества людей, которые остаются за сценой. В пошивочном цехе шьют костюмы для персонажей спектаклей. Из пошивочного цеха костюмы отдают заботливые руки костюмеров, где они хранятся до следующих спектаклей. Основки Татарского государственно-академического театра имени Галиаскара Камала проходили в нынешнем театре юного зрителя. Тогда это здание называлось Восточным клубом. Имя своего основоположника Галиаскара Камала театру присвоили еще в 1939 году. Создали его на основе двух татарских театральных коллективов в 1921 году. В это, известное своей необычной архитектурой здания театр переехал только в середине 80-х. За один театральный сезон на сцене ставилось порядка 40-50 новых спектаклей. По желанию, перед просмотром зритель может взять вот такие наушники. Все диалоги и слова актеров дублируются на русском и английском языках. Вы смотрели советскую версию мультфильма «Маугли». Музыку к этому мультфильму писала София Губайдулина, известный на весь мир татарский композитор. Выпускница Казанской консерватории. Музыку Губайдулиной можно услышать во многих известных советских фильмах. Это дом, где прошло детство и юность Софии Асгатовны. Сегодня это центр современной музыки, где проводятся концерты и научные конференции. Каждый студент из Татарстана может проявить свои творческие таланты. В республике проходят фестивали КВН и студенческая весна. Выйти на сцену и проявить свое творчество можно уже на первом курсе. На фестивале, в дню первокурсника, участвуют студенты, которые только поступили в институт, но уже хотят провести студенческие годы ярко и креативно. Возможно, кто-то из ребят свяжет свое будущее с искусством и станет артистом большой сцены. Мы обязательно расскажем об этом программе, посвященной двухсотлетию Татарской Республики. Не будем загадывать. Пока-пока!